Друзья, сегодня я вам хочу рассказать о таком сайте, как Тед На этом сайте вы можете сократить любую ссылку и получить по этой ссылке прибыль. Средняя плата по ссылке около 10 копеек. Вот, возьмем для примера ссылку из SEO Spring, реферальную. Нажимаем создать ссылку. Все, вводим нашу ссылку, укоротить. Все, мы получили укороченный вариант нашей ссылки. Дальше нам следует найти зайти на заработок на ссылках сейчас найду эту ссылку и включить рекламу на ней. все после того как мы включили на ней рекламу вы можете ее где нибудь спамить можете кидать ее под видео как я например сейчас делаю вот эту ссылку я кину под видео вот но лучше конечно сделать по другому лучше зарегистрироваться еще на SEO Sprint и нажать управление рекламой вот. и разместить эту ссылку то есть вы будете платить всего по 5-6 копеек за переход, а получать с этого перехода уже по 10-15 копеек. То есть прибыль уже поч почти в 2-3 раза будет, и восходить ваши затраты. Вот, дальше получили прибыль, нажали вывести. Вывести можно на 3 способа. Вот. Первый способ это WebMoney, второй способ Яндекс Деньги, третий способ просто на сотовый телефон. Выводить можно от 1 рубля. Вот. Если у вас есть какой-то сайт, какой-то канал, еще что-то, вы можете также на, за эти деньги купить здесь же на этом сайте рекламу. То есть вы можете купить видео в серфинге, чтобы его показывали при переходе на ссылки. Можете свой сайт здесь пропиарить. То есть можно достаточно много всего делать. Вот. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании, а также оставлю ссылку укороченную на SEO Sprint. Если вы еще не зарегистрировались на SEO Sprint, то добро пожаловать. И также я скину анкету. Анкету вам пригодится при регистрации на SEO Sprint. Ну, вроде все на этом. Спасибо, до свидания. Ссылки в описании.